Всем добрый вечер. Как и обещала, сегодня, наверное, первый в этом году прямой эфир, который я посвящаю определенной теме, к которому я непосредственно готовилась и хотела бы поделиться с вами своими знаниями, накопленным опытом, ответить на все ваши вопросы. Как родилась идея этого эфира? Не совсем недавно, до дня буквально, я общалась со своей подругой по WhatsApp, как обычно вечером. Я говорю, Женя, говорю, сижу, вот и думаю, надо родить какой-то текст для Instagram. В последнее время как-то у меня тексты очень плохо пишутся. Кто меня давно читает и знает, уже вот три года моей странички, да? Раньше я писала как-то, мне кажется, легче и проще. И по три поста в день у меня получалось и все было интересно. А сейчас добрый вечер всем. Как-то все у меня сложно идет. Я не знаю, с чем это связано. Либо с моей загруженностью, либо с моим другим каким-то отношением ко всему. Мне проще иногда рассказать, поэтому я очень часто сейчас отвечаю на ваши вопросы именно в прямом эфире, нежели чем пишу какие-то посты. И я думаю, что когда я рассказываю, это намного интереснее, нежели чем я пишу. И Женя предложила мне, а давай, говорит, ты ответишь на вопросы, которые меня волнуют, например, по препарату Метформин, на которые мне не может ответить ни один врач, ни один эндокринолог. Возможно, ты мне сможешь ответить. Да. Я и ответила на эти вопросы в процессе разговора, но потом подумала, почему бы мне не провести прямой эфир на эту тему и рассказать своим подписчикам, потому что эти вопросы, я думаю, что волнуют не только мою подругу, а волнуют каждого человека, кто сталкивался с проблемой лишнего веса, кто сталкивался с проблемой инсулинорезистентности, кто заботится о своем здоровье, хочет продлить долголетие, у кого имеется хроническое воспаление. Кто хочет узнать больше о препарате медформин, хотя этому препарату очень много лет, все за и против, стоит, не стоит принимать его, в каких случаях стоит, в каких случаях не стоит, будет работать, не будет работать, поможет, не поможет, а где риски, а где противопоказания. Вот об этом я бы хотела сегодня с вами поговорить. Я надеюсь, что меня очень хорошо слышно и видно, и благодаря моему новому телефону этот эфир не прервется, и я смогу его сохранить. Планирую проводить эфир ну, где-то в среднем 40-50 минут, я надеюсь, уложиться, чтобы успеть его записать и сохранить в течение суток. Поэтому начнем. Также я выписала все вопросы, которые вы задавали мне сегодня под постом и которые вы задавали мне на наклеечке, на, мо на мою вот эту информацию сегодня. Поэтому и на эти все вопросы постараюсь ответить. Некоторые вопросы, они перекликаются. Спасибо. Вопросы перекликаются, поэтому, скорее всего, как бы вот, они а не будут, не буду повторяться, да, буду, буду постепенно один за другим отвечать. Ну, во-первых... Давайте я расскажу, что такое вообще метформин. Потому что, возможно, кто-то в первый раз слышит это название и не знает, что это такое. Немножечко расскажу. Метформин – это препарат сахароснижающий из группы биогуанидов. Это такой класс сахароснижающих препаратов. Единственный в, своем, в своей в своей группе представитель. Очень много аналогов, дженериков этого препарата. Препарата очень много лет. Если вы почитаете сегодняшний мой пост, Давным-давно его там синтезировали, потом а, было время, его долго испытывали. И где-то уже больше 50 лет этот препарат используется именно в лечении сахарного диабета. Представляете, сколько лет? Это значит, он очень хорошо изучен, изучены все его плюсы и минусы. И он продолжает изучаться, и чем больше этот препарат изучает, тем больше положительных моментов у этого препарата находят. И сейчас этот препарат изучают именно как геропротектор, потому что это очень интересная тема. Мы все хотим оставаться молодыми, красивыми, жить долго, не только 120 лет, а более. Да, поэтому здесь изучается вопрос применения метформина именно в, именно в качестве герпротектора. Об этом тоже я немножечко расскажу. Но сегодня больше будет акцента о применении метформина для лечения инсулинорезистентности, для профилактики сахарного диабета, для лечения именно в рамках сахарного диабета, как он принимается, в какой дозе когда можно с чем можно и что можно а если брать сам препарат метформин то первый оригинальный препарат это был глюкофаж который в принципе я люблю я его всегда назначаю все остальные дженерики они тоже по-разному могут работать. От наполнителя, допустим, да, то есть же таблетки, таблеточки, он может по-разному действовать на человека. Может вызывать ту или иную непереносимость. Поэтому, например, если у вас, например, есть непереносимость лактозы, делаю акцент, очень много лекарственных препаратов, которые существуют на рынке, именно лекарственных препаратов, в качестве наполнителя своего, имеют лактозу. Если у вас генетически подтвержденная лактазная недостаточность она может быть какая-то сниженная активность фермента либо совсем фермент отключен да то вы обращаете внимание пожалуйста на составляющие препарата если там имеется лактоза лактоза до да, в составе то желательно вот этот препарат исключить из приема и выбрать тот препарат который не содержит лактозу например глюкофаж препарат оригинальный не содержит лактозу в своем составе если брать дженерики нужно смотреть составы опять же повторюсь что я назначаю оригинальный препарат немножечко расскажу о разных формах глюкофажа а имеется форма обычная где не написано лонг то есть обычная форма глюкофажа чем она отличается от формы лонг тем что действие этого препарата максимум 12 часов но даже 12 часов он работать точно не будет. Поэтому обычный глюкофаж назначает, может назначаться несколько раз в день. Глюкофаж лонг – это суточного действия препарат, микронизированный, микродозированный. У него такая капсула. Если брать глюкофаж, там такая будет бука, буковка М на таблеточке. Это говорит о том, что препарат оригинальный. Этот препарат, к сожалению, не делится и действует сутки. То есть мы его должны принимать один раз в день. Если мы берем и лечим, допустим, мы хотим полечить, что мы хотим полечить? Мы хотим полечить преддиабет, мы хотим полечить диабет, в зависимости. В любом случае, если мы ни разу не принимали глюкофаж или метформин, решается вопрос о его назначении. Назначение метформина в каких случаях? Когда имеется инсулинорезистентность? Потому что точка приложения этого препарата коррекция инсулинорезистентности. Что такое инсулинорезистентность? Об этом я говорю каждый день, если вы посмотрите мои прямые эфиры в записи, то очень часто я отвечаю на эти вопросы. Инсулинорезистентность – это нечувствительность или сниженный ответ клеток-мишеней нашего организма к действию инсулина. А так как к инсулину рецептор находится везде, потому что инсулин участвует во всех обменах веществ, это углеводный обмен, и жировой обмен, и белковый обмен, он обладает методической активностью. Он участвует в анаболизме, он усиливает анаболизм, то есть ростовые факторы все повышает и уменьшает катаболизм. Поэтому, поэтому, если какую цель мы преследуем, если мы хотим полечить, например, инсулинрезистентность, то есть сниженную чувствительность тканей к инсулину, которая может сопровождаться метаболическими такими нарушениями, так как он участвует во всех обменах веществ а углеводный обмен в самую последнюю очередь уже нарушается, это обмен липидов нарушается, то есть повышается продукция триглицеридов, повышается продукция липпротеидов низкой плотности, повышаются вот эти атерогенные фракции, то есть запускается хроническое воспаление, сосуды наши страдают. Он влияет на что? На печень, даже жировой потос печени, печень плохо работает. А, инсулин, и вот рецепторы, допустим, очень много у меня спрашивали женщины по поводу поликистоза, по поводу яичников, по поводу лечения, вот именно а, планирования беременности, назначения метформина. Рецепторы яичников к инсулину очень чувствительны к уровню инсулина в крови, к его колебанию. Даже незначительные колебания инсулина в крови приводят к повышению продукции андрогенов, что ведет за собой, следствием чего мы видим. Это акны, это гирсутизм, это формирование поликистозных яичников, это развитие, как следствие, да, ановуляторные менструальный цикл, это нарушение менструального цикла, это может быть бесплодие. Естественно, если, если эти факторы присутствуют, то тоже назначается метформин, одно из показаний да, для, для преодоления вот этой инсулинорезистентности. Если мы говорим о предиабете, я уже повторилась о том, что сначала у нас будет страдать липидный обмен нарушится да? а углеводный обмен очень в последнюю очередь как бы очень долго наш организм компенсирует вот это вот повышение глюкозы в крови компенсируется тем что подавляется выбросами инсулина то есть глюкоза очень долго держится на нормальном значении И если у нас есть предпосылки повышения сахара натощак очень много было вопросов например у меня сахар натощак выше чем в течение дня. Остальные показатели все в норме углеводного обмена. Что это значит? Это значит, что гликированный, скорее всего, норма. Это значит, что сахар после еды норма. Либо был стандартный глюкозотолерантный тест, и тоже там была норма после еды. Ну, тощиковый сахар норм повышен. Почему? Потому что страдает как раз инсулиновый ответ. Потому что повышается продукция глюкозы печенью глюконеогенез и как раз вот метформин в этом случае очень хорошо помогает снижать продукцию глюкозы печенью, если правильно его назначать, потому что если назначить, допустим, метформин утром после еды, то продукция глюкозы печенью в ночное время не будет подавлена, к сожалению, никак. Поэтому, если вы хотите снижать сахар, натощак, даже без диабета, а при начальных нарушениях углеводного обмена, именно в этом случае Инсулин, глюкофаж назначается в вечернее время и не после ужина, а прям я советую назначать на ночь. Тогда будет, потому что ужин-то у нас в норме, когда должен быть? Не перед сном уже правильно? Вы кушаете за 3-4 часа до сна в норме. А глюкофаж нужно принимать прямо перед сном, и тогда как бы он будет блокировать выброс глюкозы печени. Опять же, здесь зависимый эффект. Просто 500 мг, скорее всего, не сработает. Вернусь к, э, к препаратам обычный глюкофаж и да, ну, метформин, например, и метформин лонг. С чего все таки я советую начинать лечение? Так как у лонга суточное действие, и неизвестно, как ваш организм отреагирует на этот препарат, потому что могут быть такие побочные действия, как диспепсические проявления, тошнота, металлический припуск во рту, диарея, вздутие живота, боль в животе, индивидуальная непереносимость препарата, может быть, головокружение, может быть, головная боль. И если вы выпили, допустим, лонг, еще и большую дозу сразу, например, 1000 мг, то поверьте мне, колбасить вас будет не только сутки, а может быть, и двое, пока совсем препарат не выйдет. И когда я рекомендую лечение, и я думаю о том, что в этом случае необходим глюкофаж, наверное, метформин, то я советую начинать, во-первых, с обычного и с малых доз, потому что чувствительность может быть разная. Я всегда спрашиваю у своего пациента, вы принимали когда-нибудь в своей жизни этот препарат? Если человек говорит, да, я когда-то его принимала, толку, допустим, не было, толку не было может быть почему? Либо назначена неадекватная доза, либо не в то время, либо дополнительно не были приняты какие-то еще меры, поэтому в нашем случае возможно попробовать. Либо он сказал, да, я принимал но у меня была жуткая непереносимость, там, аллергическая реакция, может быть, на какую-то форму производителя можно пробовать нового производителя, либо уже точно человек сказал, что нет, у меня явная непереносимость этого препарата, мы его не используем, либо, что еще, либо доза была, да, большая, поэтому что я делаю в этом случае? Тогда я рекомендую начинать с малых доз. То есть мы берем обычный метформин, потому что он может делиться напополам, там даже есть риск, и начинаем с малых доз. Даже не с 500. Можно начать с 250 мг, один раз в день после еды. Если вы посмотрите нотацию к этому препарату, то написано, что биодоступность метформина выше, если принимать его натощак. Биодоступность метформина снижается значительно, если принимать его во время еды или после еды. Но мы назначаем его всегда во время или после еды. Почему? Потому что если у вас имеются проблемы с желудком, то есть там какие-то гастриты, эрозии, не дай бог, обострение язвенной болезни или что-то еще, то назначение натощак этого препарата будет раздражать слизистую желудка и провоцировать еще больше ухудшение да, состояния самочувствия. Поэтому в этом случае, конечно, минимизировать побочные действия, лучше принимать во время или после еды, поэтому я всегда принимаю, рекомендую принимать ее во время или после еды, да, пусть биодоступность будет ниже препарата, то есть титру, титруется доза постепенно, чтобы вот не было вот этих побочных диспепсия, тошнота и все остальное, титровать потихоньку, на 500 миллиграмм была реакция, окей, сделайте 250 обычного, через неделю сделайте 500, еще через неделю сделайте там 750, но доза, допустим, 500, она никак не будет лечебной. Я хочу вам сказать, что преодолеть, преодолеть инсулинорезистентность дозой 500 мг ну, просто невозможно. Это ни о чем. Это, наверное, больше вот, 250 дозы, это геропротекторная. 150-250 доза геропротекторная, но не лечение, не преодоление инсулинорезистентности, я бы так сказала. Если вы хотите преодолеть инсулинорезистентность, то доза как минимум полторы это 2000 миллиграмм больше чем 2000 в сутки я не рекомендую принимать почему потому что у препарата есть побочные действия да, о которых сейчас скажу сейчас дальше и плюс если 2000 не помогает извините значит что-то вообще не так делаете в жизни вообще должны помогать даже тысячи уж должна работать да и просто сам по себе глюкофаж, там в монотерапии он не сработает в преодолении инсулинорезистентности. Всегда он работает в совокупе. С изменением образа жизни, то есть здесь нормализация циркадных биоритмов, о чем сейчас вам скажет любой доктор, превентивной, непревентивной медицины любой доктор вам скажет, что нормализация сна и отдыха, добавление аэробной физической активности, потому что именно там присутствие кислорода. И при наличии достаточной мышечной массы будет сжигаться жиры. И не будет вот этого оксида... оксидативного стресса, не будет он усиливаться, потому что кислород нам нужен для этого, для выработки энергии. Очень важный режим питания. Если раньше давали рекомендации, диабет, лечение диабета, 10-й стол, 9-й ожирение, да? 10-й сахарный диабет по Певзнеру, то вы там посмотрите, даже сейчас эти рекомендации есть. Это 5-6-разовое питание, дробное по чуть-чуть, категорически нет, потому что частый прием пищи будет повышать поддерживать высокий уровень инсулина. А что это значит? Это значит, что это вот эта она у вас никуда не денется. Для того, чтобы преодолеть инсулинорезистентность, очень важно использовать трехразовое питание, если вам комфортно двухразовое питание. Практиковать интервальное голодание – это значит, что вы увеличиваете промежуток с ночным голодом, да, когда вы ничего не кушаете. И большое значение имеет то, что вы кушаете. То есть мы исключаем из рациона продукты с высоким гликемическим индексом, продукты с высоким инсулиновым индексом. Большое значение имеет, в какое время вы эти продукты с этими индексами кушаете. Если вы кушаете высокий инсулиновый или гликемический индекс вечером на ужин, то вам обеспечен подъем инсулина и преодолеть инсулинрезистентность либо снизить сахар на будет сложнее. Имейте это тоже в виду. Дальше. Какие побочные действия могут быть? Если, опять же, вы почитаете аннотацию к препарату, все, надеюсь, что читают аннотацию к препарату, потому что даже если, как показывает моя практика, даже если я назначаю схему терапии, вроде бы пациент мне доверяет, раз он ко мне пришел на прием, после того, как я все назначила, у него возникают вопросы, даже, может быть, не на приеме, а потом он мне пишет, а вы знаете, а вот вы мне написали вот столько препаратов, они вообще совместимы с собой, а их можно вместе принимать, а в аннотации вот это вот написано. На что я хочу ответить, что когда я расписываю схему терапии, я всегда оцениваю все плюсы и минусы, совместимость препаратов индивидуально, непосредственно этому случаю клиническому. Да? Естественно, я все это оцениваю, поэтому смотрите, что там написано в, анно, в аннотации, в инструкциях к применению? о том, что длительный прием метформина, длительный прием, что это значит, доза еще большая, да, если у препарата, может вызывать доз. Особенно если вы этот препарат принимаете на фоне какого-то стресса, заболели, а, там зуб заболел, например, да, или чего-то еще, простуда какая-то случилась, Операт, к операции вы готовились, не убрали этот препарат, травма какая-то случилась, что-то вот такое, алкоголь приняли, да, большой риск лактатацидоза. Поэтому на фоне приема метформина необходимо контролировать уровень лактата, Смотреть фермент лактат-дегидрогеназу это цинк-зависимый фермент. Кстати, кстати, да, инсулин тоже содержит в своем составе цинк. Очень важно, да, этот, этот, этот микроэлемент, который помогает в выработке инсулина и в передаче инсулинового ответа. Поэтому мы смотрим лактат. Также длительный прием медформина может вызывать снижение всасывания витамином b12 как вариант может вызывать развитие анемии b12 да, зависимые здесь нужно будет на фоне приема метформин так мы убрать так мы брать его не можем нужно будет принимать витамин b12 дополнительно это один из факторов потом что еще есть возрастные ограничения есть ограничения по функции печени почек о чем тоже был вопрос Обязательно на фоне приема метафармина необходимо отслеживать. Я обычно отслеживаю раз в три месяца, когда лечу своих пациентов, функцию печени, функцию почек. То есть мы смотрим за печеночными ферментами ТСТ, ГГТ мы смотрим обязательно. И если идет повышение печеночных ферментов три раза и более, это показание для отмены препарата и нормализации сначала функции печени, а потом уже вопрос: возвращаемся мы к нему или нет. Если это незначительное повышение и не связано с приемом метформина, скорее всего, это проявлением жирового гипотоза. Да? Возможно, медформин даже здесь сработает положительно в этом моменте. Сложно мне сказать все это индивидуально. Далее. Мы смотрим за функцией почек, следим за функцией почек. Отслеживаем уровень креатинина, отслеживаем скорость клубочковой фильтрации, которая рассчитывается на возраст. И как написано опять же в аннотации, при снижении скорости клубочкой фильтрации меньше 45 мл в минуту, это показание для отмены препарата. Если снижается СКФ меньше 60, это показание для снижения дозы препарата, то есть суточная доза препарата не должна составлять больше 1000 мг в день. А суточная доза обычного метформина 3000, я уже говорила, да, разрешенная максимальная. Если брать глюкофаж лонг, максимально разрешенная суточная доза, это доза 750 мг, помноженная на 3, то есть 3 таблетки по 750 мг, и не более того, не надо экспериментировать. У препарата есть такой эффект, снижение аппетита, небольшое подташнивание. Я думаю, что это такой, наверное, один из положительных эффектов. Почему? Потому что, если, например, видите, привыкать препарат и будет блокировать блок небольшой аппетита, то, возможно, да, не захочется много скушать. Этот эффект я использую при назначении метформина своим пациентам. Обычно я его назначаю тогда после обеда, тем самым мы Блокируем как раз вот этот повышенный аппетит, который возникает во второй половине дня на фоне стресса, на фоне, может, не совсем правильного питания. Тем самым на ужин не хочется много кушать. И не хочется кушать вредной еды, наверное, да. Тогда вот можно его использовать. Доза какая? Ну, 500-1000 мг как вариант. Был такой вопрос. Можно ли мне принимать метформин без назначения врача? Просто так, профилактически. Опять же, какая цель? Какую цель вы преследуете? Сам по себе метформин, и в аннотации тоже это написано, это не лечение ожирения. И многие думают, что если я сейчас буду принимать метформин, я похудею. Да, у него есть такой эффект. Некоторые пациенты снижают вес на фоне приема медформина, но он может либо способствовать снижению веса но по крайней мере он не дает прибавки веса у некоторых пациентов нет такого эффекта снижения веса но по крайней мере он стоит на том уровне на котором стоял и не снижается ждать от него что вы прям похудеете на метформине но ну, я не, не советую ждать таких, такого волшебства такого скорее всего не будет но многие как бы да многие говорят да есть такой эффект снижения веса также имеются работы по исследованию этого препарата, что длительный прием от полгода и более дает снижение процента жировой массы на 20% и более снижение жировой массы. Но если был прием препарата регулярный, в нормальной адекватной дозе и соблюдались другие рекомендации, то есть соблюдался определенный режим сна отдыха, соблюдалась достаточная физическая активность, определенные диетические мероприятия. И проводилась также коррекция дефицитов, которые очень важны у нас в метаболизме. Дефицитов витаминов, микроэлементов. Все в совокупе, конечно, работает. Так, какой еще был вопрос? Поэтому для снижения веса, не знаю, что сказать вам. Все индивидуально. Чем больше работаю, тем меньше назначаю этот препарат. Работаю я уже, сейчас скажу, эндокринологом из 2000, в третьем году я поступила в ординатуру, в третьем году я уже работала с этим препаратом, считайте, 17 год, да, я работаю эндокринологом, 17 лет я уже как принимаю этот, применяю этот препарат в своей практике, но чем больше работаю сейчас, тем меньше применяю, почему? Потому что вижу замечательные результаты лечения, без назначения медформина, просто на фоне коррекции правильного питания, именно питания то, которое подходит именно пациенту, тому, который пришел ко мне на прием, коррекции образа жизни, коррекции дефицитов. И медформин у меня идет, уже знаете, он как такой препарат в запаса, наверное, когда мы уже много чего попробовали, а не совсем эффект достигнут, тогда я его назначаю либо назначаю, когда я уже вижу, что вот он преддиабет, я его вижу, и просто справиться с образом жизни, питанием, коррекции дефицита будет сложно. об этом сейчас скажу. Критерии преддиабета. Либо, либо, да, это вот инсулинорезистентность, такая выраженная планирование беременность, это показания спкя и все остальное. там тоже доза -зависи доза зависимый эффект вообще, смотрите рекомендации по лечению спкя там вообще рекомендуется доза 3000 мг в сутки. Ну хотя бы 2 тогда да, назначается. Но СПКЯ лечением занимаются и гинекологи, и эндокринологи, а не я. Ко мне приходят чаще всего такие пациенты, они такие коморбидные. У них нередко дают сбой щитовидной железа, потому что выраженная инсулинорезистентность. Я лечу таких пациентов совместно с гинекологами, эндокринологами, корректирую дополнительную функцию щитовидной железы так при диабет об этом я тоже очень много часто говорю это состояние когда длительная инсулина гиперинсулинемия, гиперинсулиномия приводит к дальнейшей дисфункции бета-клеток поджелудочной железы кроме того на фоне дисбиоза кишечника снижается продукция глюкогон подобного пептида который помогает нам контролировать аппетит который помогает нам держать уровень глюкогона и инсулина в норме. У нас снижается продукция дофамина, да, вот это вот постоянное пониженное настроение, хочется себя чем-то потешить, побаловать, обязательно чем-то сладким углеводами какими-то. Это снижается резистенция ткани, да, к инсулину любых тканей, то есть мышечной ткани, клетки не чувствуют глюкозу. Все в совокупе, там очень много механизмов, все в совокупе приводит к еще большей нагрузке поджелудочной железы. И рано или поздно это проявляется либо повышением сахара натощак, либо повышением сахара после, после еды. И я хочу сказать, что не всегда гликированный гемоглобин вам скажет правду. Правда он скажет вам, когда уже возникли там уже выраженные изменения. Поэтому нередко, когда я вижу какие-то предпосылки нарушения углеводного обмена, я назначаю стандартный глюкозотолерантный тест и желательно с измерением не только глюкозы, но еще и еще инсулина, чтобы посмотреть ответ вашей поджелудочной железы на ту глюкозу, которую вы приняли. И по ответу можно понять, насколько там все. Плачевно, неплачевно, да, чего ждать в будущем. Повышение глюкозы на тащах сегодня. Если вы ничего не начнете делать, то через полгода, через год вам уже обеспечен сахарный диабет. Раньше, когда я еще не была врачом в Инстаграма, да, когда я работала в обычной муниципальной поликлинике и не была, наверное, знакома со всеми вот этими коррекциями дефицитов и лечила стандартно, но даже тогда уже я назначала метформин, уфлэйбл для лечения метаболических нарушений, хотя в аннотации метаболический синдром до сих пор не стоит, стоит предиабет. Предиабет смело мы можем назначить метформин, когда кликированный гемоглобин повышается больше чем 5,7. Но я считаю, что 5,5 – это верхний предел все-таки гликированного гемоглобина, 5,6 – это уже совсем-совсем плохо. Гликемин это и 5,5 даже из вены – это уже прям верхний предел. И если у вас такие значения, уже стоит обратить на это внимание. И я не говорю о том, что вам нужно бежать покупать в аптеке медформина, начать его принимать. Нет. Вам необходимо уже обратить внимание на ваш образ жизни, посмотреть, во сколько вы ложитесь спать, во сколько вы встаете, во сколько качественно вы спите. Достаточно ли вы получаете кислорода? Достаточно ли у вас физическая активность? А что у вас на столе? Чем вы завтракаете, обедаете, ужинаете? Чем вы вообще перекусываете? И перекус, Зачем вы вообще перекусываете? Достаточно ли у вас а, клетчатки в рационе? Достаточно ли вы пьете воды? Курите ли вы? Сколько алкоголя вы употребляете в течение дня, в течение недели? Вот на эти вопросы, пожалуйста, себе ответьте, и, вы, и тогда уже как бы вы поймете, что начиная менять образ жизни, вы можете помочь себе. Профилактики не только развития такого страшного диагноза, как сахарный диабет, но и других возраст ассоциированных заболеваний, таких как сердечно-сосудистая патология, там, инфаркты, инсульты, атеросклерозы там, нижних конечностей, вот эти вот все гангрены и все остальное, что за собой влечет дисфункция эндотелиальная, это раки, это болезни Альцгеймера, Паркинсона и все остальное, всего чего мы боимся да, в возрасте чего мы хотим все избежать о чем я хотела еще сказать а, был такой вопрос моей подруги например она мне говорит лира например я сегодня принимала метформин а завтра например я забыла принять что мне делать если допустим вот гормональные препараты до да, взять контрацептивы контрацептивы должны приниматься каждый день не дай бог вы пропустите Контрацептив, то вероятность того, что вы можете забеременеть, да, она повышается. Поэтому желательно не пропускать прием контрацептива. Что касается метформина, это не гормональный препарат. Что он делает? Он не действует на поджелудочную железу. Он помогает утилизировать глюкозу нашими мышцами. Да? Он помогает улучшать функцию наших клеток печёночных. Он снижает глюкозу продукцию глюкозы печени подавляет, да, ну, не гормональный препарат. Сегодня не приняли, ну и ладно, и не надо завтра принимать повышенную дозу. И если, допустим, у вас так получилось, что вы долгое время не принимали, по, по разным причинам, там, выпили там 2000, допустим, долгое время не принимали и потом хотите вернуться к приему препарата, то я советовала бы начать опять с малых доз, но хотя бы с 500, с 500 или с 1000 мг, чтобы посмотреть, как отреагирует ваш организм. Прием метформина и алкоголь. В аннотации тоже будет написано. Нежелательный прием, потому что возрастает риск лактата, ацидоза. Если у вас сегодня планируется какой-то праздник, и вы принимаете глюкофаж суточного действия, лонг, например, то накануне суточного действия препарат Но накануне вы просто не пьете препарат. В этот день вы его тоже не пьете, но просто тупо не принимаете. Если препарат обычный, там 12 часов действия, с утра, например, вы пьете по схеме, если вам доктор назначил, вы принимаете с утра, просто вечером не пьете. Либо у вас вечерний прием, вы просто не принимаете этот препарат. Принимаете, когда это закончится. Если у вас планируется какая-то операция, даже если это малая операция, все равно это стресс, то за два дня до оперативного лечения препарат отменяется. Если это была малая операция, то обычно я говорю так, до снятия швов можно не возвращать прием. Сняли швы, возвращаем, пожалуйста. Очень часто как бы, у меня пациенты приходят с этой целью тоже, для коррекции сахара, например, кто-то принимал метформин. Если сахар очень высокий, но на этот период назначаются либо препараты инсулина, либо препараты, которые не действуют токсически, может быть, да, в этот период. Что еще? Был такой вопрос, я принимаю метформин для плани... при планировании беременности из ПКЯ, за сколько до беременности мне отменять препарат? Вот сейчас ведутся исследования о применении медформина для лечения гестационного сахарного диабета у женщин беременных, естественно, да. И я думаю, что скоро в аннотацию это внесут. Это говорит о том, что препарат безвреден для плода, поэтому, если вы сейчас принимаете препарат для для при планировании беременности для преодоления инсулинорезистентности и допустим завтра вы забеременен но пьете еще препарат я думаю что ничего страшного не случится вы просто узнаете что вы беременна отменяете препарат все ничего страшного не не произойдет с плодом был такой вопрос я так понимаю, что человеку назначили инсулин, отменили метформин. По каким причинам мы назначили инсулин, не знаю, причины могут быть разные. Либо возникла потребность в инсулине уже, либо была операция временно назначить, либо там печёночные ферменты подскочили, кроме инсулина ничего не назначишь, потому что все остальное токсически действует на печень. Можно ли вернуться к метформину? Вот, смотрите, отвечаю, не зная да, ситуации, когда мы можем возвращаться к метформину? Когда, вот, допустим, операция прошла, уже все зажило, все окей, сахара хорошие, мы можем вернуться к метформину, есть показания. Если, например, какая еще причина может быть? Забыла я, забыла еще, почему может быть. А, ну, функция печени нормализовалась, например, да, то мы возвращаемся постепенно к метформину, почему нет? поэтому здесь нужно с доктором обсуждать когда вам доктор меняет терапию сахароснижающие нужно спросить у него доктор а как надолго вы мне назначаете ту или иную схему а почему а когда я смогу вернуться а почему не смогу вот эти вопросы нужно задавать врачу своему лечащему потому что я например не знаю ситуации не могу ответить на ваш вопрос так у меня такое чувство что я хотела так много всего рассказать но мне кажется, что я как-то опять как хаос у меня какой-то. Что-то говорю, что-то не говорю. А, вопрос, буду отвечать на ваши вопросы. Как понять, что метформин работает, и когда это уже можно понять? Ну, во-первых, на фоне приема метформина мы увидим что? Мы увидим нормализацию липидного обмена. Мы хотим это увидеть. Мы хотим увидеть нормализацию уровня инсулина, глюкозы, Доза зависимый эффект щековая глюкоза точно должна снижаться мы хотим увидеть снижение веса или хотя бы объемов то есть жир должен немножко уйти как как это понять Ну, я думаю что это можно увидеть но ну, не ранее чем через три месяца от начала терапии потому что так быстро препарат не сработает через какое время после приема нужно позаботиться об и 12 я думаю что до назначения медформина нужно позаботиться об 12. Во-первых, посмотреть его уровень. Если у вас дефицит, то начать его восполнять, а потом уже принимать медформин. Либо у вас все было окей, то длительный прием, допустим, за 2000 и более. В аннотации пишут через там, 2 года приема. Но я считаю, что через полгода можно уже посмотреть и скорректировать, если есть какие-то проблемы высокий билирубин да почему нельзя можно принимать глюкофаж билирубин нужно искать причины почему высокий билирубин либо это у вас проблема там дисформия желчного пузыря гипотонии желчного пузыря такой слабый да у вас он либо там камень какой либо что там у вас застой какой-то случился да можно принимать но здесь желчегонные Опять же, нужно исключить каменную болезнь, но это гастроэнтеролог вам поможет, чтобы улучшить отток желчи. Конечно, нужно. Да, помогает это СПКЯ, но это не месяц приема, поверьте мне. Если вы хотите корректировать инсулинорезистентность, особенно при СПКЯ, лечение должно быть не менее чем полгода, не менее чем полгода, чтобы увидеть какой-то результат от терапии, а даже иногда даже год понимаете если вы допустим месяц попили и не увидели эффекта то вы его и не увидите опять же доза зависимый эффект доза повышается постепенно чтобы оттитровать дозу уйдет у вас только месяца два представьте на титрацию дозы вы сразу не будете 3000 пить а вы хотите хороший эффект увидеть нет может вызывать диарею, диарея чаще может быть, либо это индивидуальная непереносимость, либо доза сразу большую дали, либо это погрешность в питании, то есть очень много рафинированных углеводов у вас в рационе. И вот диарея как раз на метформине говорит о том, что вы грешите в питании. И чтобы помочь, чтобы помочь вам, например, вот в этой ситуации, потому что очень сложно перестраиваться, я обычно назначаю ферменты, которые помогают расщеплять углеводы. Альфа-голактозидаза должна быть в составе полиферментного препарата. Либо просто монотерапия альфа-галаксидаза а, это натуральный компонент, продается в аптеке, препарат Орликс, например, я назначаю своим пациентам. Варикосы, медформин. Почему можно принимать? Не проблема. Да, медформин это лекарственное вещество. Глюкофаж оригинальный препарат, все остальное дженерики. Когда лучше есть углеводы? Смотря какие быстрые углеводы на завтрак разрешаю в некоторых случаях на обед медленный на ужин супер медленный. это больше наверное овощи такие больше балластные вещества да а, глюкоза почему она повышается при нагрузке в крови конечно физическая нагрузка это стресс смотреть через какое время после стресса вы смотрите бессонная ночь это стресс После бессонной ночи сдаете сахар, будет высокий. На себе проверено сдавала. 6 был натощак. Так. Глюкофаж 2000 лонг. Тащиковый 6. Смотрите, в какое время дня вы пьете? Если у вас тащиковый держится выше 6, я бы советовала прям максимальную дозу, может быть, тысячу после ужина сделать, а тысячу на ночь сделать. Может, даже полторы тысячи на ночь иногда советую делать, чтобы преодолеть вот эту вот продукцию глюкозы печенью ночь. И нужно смотреть, что вы кушаете на ночь, и, возможно, практиковать интервальное голодание, то есть последний прием пищи не позднее 4 часов дня, а потом просто пить воду. Тем самым вам вы поможете себе нормализовать ящиковый сахар. И если это не помогает, то, скорее всего... Доза немалая, да, 2000 лонг. Нужна комбинация с каким-то еще препаратом. Этого, наверное, недостаточно. Препарат онкобольным можно принимать, почему нет. У него, кстати, есть эффект. Много работ ведется по профилактике рака, рака груди, рака кишечника. Ну, вы знаете, вот 500 это самая маленькая дозировка лонга. И она не всегда, что показывает мой опыт, она не всегда срабатывает. В среднем это 750 тысяч миллиграмм, которые я назначаю. Высокий сахар натащит. Из пальца 6,2, из вены 5,4. Да, стоит волноваться. Во-первых, посмотреть, во сколько вы кушали накануне, был ли стресс. Если и, и посмотреть через два часа после еды, если у вас постоянно такие сахара, то стоит менять ваш образ жизни. Ну, вы знаете, я вот утром вообще не понимаю назначение глюкофажа утром. С какой целью, что он вам даст? Он сахар не снижает, вот после еды, если мы хотим сахар после еды, утром снизить нет, он не сработает. Почему назначаю в обед? Потому что я вам говорила о том, что он блокирует аппетит, по крайней мере, на вечер, кушать неохота. А если вы с утра еще кушать не захотите, представляете, что будет вечером? Вечером будет то, что я приду и съем весь холодильник. Да? Все, что там есть в холодильнике. Да, жировой гипотоз помогает в жировой гипотозе, если, конечно, трансаминаза у вас не повышена в 3-4 раза. То есть уровень ЛТСТ не выше, чем в 3-4 раза, нет там какого-то токсического гепатита, нет там какого-то лекарственного гепатита или вирусного гепатита. Прежде всего, это нужно сначала исключить, да, а потом уже решать вопрос, назначать нам его или не назначать. Для снижения веса, говорю, он не работает, это не препарат для снижения веса. Вы можете, некоторые могут увидеть положительный эффект снижения веса у этого препарата. Но это не препарат для снижения веса, еще раз повторяю. Инсульная резистентность, смотря насколько она выражена, и какой у вас ответ. Бывают такие пациенты, которые на 2000 тысячи, на 3000 не реагируют. Просто нечувствительность к препарату, и все. Хотя с 500 миллиграмм начать можно, но не факт, что будет работать. Смотрите, что касается препарата Субэта. Препарат Субэта. Вот я в своей практике еще ни разу не назначала, хотя препарат наш российский, да, «Материя медика» произвела там в десятом году он вроде как появился у нас на рынке. Сколько я уч... ходила на конференции, ни разу почему-то о нем никто ничего не рассказывал. Если смотреть на аннотацию, где-то вот первые статьи стали только появляться про этот препарат, супер классный препарат. Если смотреть на аннотацию, да, на инструкцию, можно и при первом типе диабета. И при втором типе диабета, что он помогает? Помогает э, улучшать чувствительность инсулина и своего эндогенного, и инсулина, который мы извне получаем, допустим, кто-то инсулин терапии находится. Нормализует сахар крови, нормализует вес, борется с инсулинорезистентностью, потому что не всегда первый тип диабета бывает без инсулинорезистентности. Я вот хочу, знаете, этот препарат но вот иногда я сейчас назначаю мне пациенты говорят что купить его чего очень сложно особенно на периферии почему-то он не продается пока у меня нет такого опыта применения очень хочу пробовать и наверное потом буду делиться плюс он стоит очень дешево он стоит там что-то 250 что ли рублей 100 таблеток супер дешево и супер эффективно, современный но новомодный препарат совместим с метформином чего бы не попробовать хочу пробовать но пока опыта нет, сразу хочу сказать, что опыта нет. Так. Если вы хотите лечить повышенный холестерин при нормальном сахаре и инсулине, то есть другие средства для лечения дислепидемии. Сахар 14. Очень высокий натощак сахар. Голову с мед принимаете. Две таблетки в день. Тащиковый сахар 14. Не назначаю лечение в комментариях, не назначаю лечение в прямом эфире. Если вам нужна моя помощь, вы можете прийти ко мне на прием на очное, либо обратиться онлайн на консультацию. Я, я помогу вам скорректировать ваш углеводный обмен. Точно гарантирую, что помогу. Смотрите. У меня еще также спрашивали про препарат «Прубат-берберин», насколько ли он эффективен, можно ли сказать, что это равно а, глюкофажу, метформину, да? да, изначально как бы, вот, как бы аналогом а, глюкофажа, вернее, берберин это и есть, когда это следствие того, что потом уже сделали глюкофаж-синтетический препарат а, на основе когда трав, травы берберина, который уже больше 100 лет да, используют берберина, да, такие же эффекты, но так как берберин растительный, хуже всасывается, биодоступность его ниже, и, возможно, с этим связана низ, низкая, бывает, эффективность, опять же, доза зависимый эффект. Поэтому здесь нужна правильная форма препарата, амхлорид, например, использовать берберина. Доза имеет значение и время приема. Берберин вообще масса положительных моментов. Я его использую в комплексе метаболического, метаболического синдрома. При лечении различных паразитарных там, форм дисбиозов кишечника, потому что он обладает противомикробным, противопаразитарным действием, противовоспалительным, сахароснижающим, антитромботическим, гиполиэпидемическим, масса у него эффектов. Ну, опять же, имеет значение доза, плюс еще нужно смотреть в совокупе, потому что у него уже выраженный еще желчегонный эффект, и не, все, не каждый пациент нормально его переносит, и время приема тоже имеет значение. Сиафор – это дженерик, аналог глюкофажа, 1000 мг, но это обычный, с несуточного действия препарат, если вы принимаете его, его нужно принимать он, два раза в день, он не сутки действует. Да, аптека АРУ продается БЕТУ. Ну, я так понимаю, что не, не везде можно купить. Инсулинорезистентность можно преодолеть, а, но это не временный эффект, это не временная акция. То есть преодоление инсулинорезистентности это работа над собой всю жизнь. Это принятие какого-то определенного образа жизни, которому будете придерживаться всю жизнь. Если у вас возникли какие-то метаболические нарушения, то при помощи изменения образа жизни, питания, коррекции дефицитов и приема определенных БАДов, там, витаминов, помогает нормализовать обмен веществ, но как только вы расслабитесь, все может возвращаться обратно, понимаете, потому что это же связано еще с вашими генами какими-то, возможно, да, наследственными с генами которые только при помощи вашего образа жизни помогают там как-то перестроить, переключить их, либо не включить эти, эти гены, которые не очень хороши в вашем случае. А, инозитол, витамин В8. Я не могу сказать, что инозитол равно сиафору. Нет, инозитол тоже мы используем при коррекции инсулинорезистентности. Хорошо его, его как, раз, как раз применять вместе с берберином не сразу вместе в комплексе, да, в комплексе я назначаю и таурин назначаю и берберин назначаю и смотрю там, ну надо смотреть в совокупе все это нормально отношусь. А шваганду очень люблю шваганда, она снижает уровень стресса, а так как у нас кортизол это контринсулярный гормон которые тоже усиливают инсулинорезистентность, да, повышают глюкозу крови. Поэтому нормализация гормонов надпочников тоже помогает стабилизировать инсулинорезистентность. шваганду люблю назначать, если она работает. Не каждому, не каждому она помогает, хочу сразу сказать. Препарат глюкофаж. Можно принимать метформин, можно принимать длительно. Можно принимать годами, под контролем печеночных ферментов, под контролем уровня креатинина. Под контролем клинического анализа крови ферритина В12 длительно, пока вы не достигаете результата, то есть нормализации метаболических показателей. Как только метаболические показатели нормализовались, можно убирать, либо снижать дозу препарата идти без него. И если это сахарный диабет, то в некоторых случаях его применяют пожизненно, естественно. Высокая тощиковая гликемия – это уже последствия вашей инсулинорезистентности. Вы уже находитесь в состоянии предиабета и ничего еще с ней не сделали, раз у вас сахар высокий натощак. Здесь вам нужно обязательно корректировать питание, обязательно менять качество вашего питания, качество и режим. Инозитол не могу сказать, почему два раза ДТГ повысился, не могу сказать, чтобы В8-витамин так повлиял. Какие-то другие еще причины, скорее всего, сработали. Что именно не могу сказать. Опять, возможно, не только инозитол принимали, что-то еще было. Очень часто я вижу повышение ДТГ на фоне приема йода, либо добавок с йодом. Я рекомендую начинать с 500 миллиграмм, если вы никогда не принимали, чтобы минимизировать побочные действия. Мы же не гонимся. Я всегда говорю, когда мы начинаем какую-то терапию, мы же не гонимся, не сдаем какие-то нормы ГТО, мы же не хотим получить медаль, там первое место завоевать. Лучше делать это медленно, постепенно, нежели чем начать с большой дозы и сразу закончить и сказать, что «О, это не мой препарат, у меня на него побочные действия, я не буду его принимать. А возможно, это ваш препарат. Его просто не на. Вы просто неправильно поступили с самого начала. Так. Сейчас я посмотрю, все ли я ответила. Да, на фоне приема метформина могут быть повышение печеночных ферментов. Если такое случается, нарушен детокс печени. То в этом случае я, я вообще, когда вот назначаю какую-то терапию, периодически отслеживала ТСТ. И я вижу, когда повышение, допустим, на фоне даже моей терапии вижу повышение ЛТСТ, я максимально там все убираю, провожу детокс там месяц-два, да, стабилизирую вот эти все печёночные ферменты, потом меняю, меняю лечение, схему терапии меняю, да, чтобы она не прийти снова к этому. Либо спрашиваю, что человек делал, что-то делал не так, наверное. Да, от метформина может быть подташниваю головокружение, слабость. Да, возможно, на фоне В12. Ну, когда голодная голова, конечно, может болеть. Это зависит от того, как долго вы не кушали, какой перерыв был у вас, какой у вас уровень инсулина, сахара при этом, что у вас над почниками при этом. И чтобы кот у меня хочет выйти, а я думаю, отпускать его или завершить эфир. Наверное, ему придется подождать. Поэтому здесь нужно пройти обследование, почему все-таки у вас на фоне того, что вы голодная, болит голова. Длительный прием аутирокса может повышать глюкозу в крови. Аутирок содержит лактозу. Сама по себе лактоза, которая содержится в утироксе, не может влиять на уровень сахара. Но а, нарушение а, функции щитовидной железы может приводить к инсулинрезистентности, и, как следствие, может быть причиной нарушения углеводного обмена в будущем. Можете перейти кто-то говорит о том что сиафор лучше чем глюкофаж по приему мягче все индивидуально не могу сказать хотите есть потому что инсулин лептин скорее всего высокий скорее всего дисбиоз кишечника начните с кишечника а потом к эндокринологу Но без назначения врача зачем просто так от нечего делать прием не знаю я все-таки считаю что нужно сдать анализы Решить, вообще нужен вам этот препарат или нет. А потом уже решать, принимать его, как долго принимать, в какой дозе. Слушайте, но время уже заканчивается, почти час. Поэтому я хочу сказать спасибо всем, кто меня слушал, смотрел. А сейчас попробую завершить эфир. И до встречи в эфире снова. До свидания.